Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Билыч, и у нас очередная посылка с магазина Computer Universe. Вот такая вот, среднего размера, можно сказать. По-моему, мы уже где-то 30-я по счету, хотя, честно говоря, я уже давно сбился. Сейчас мы ее раскроем, посмотрим, что там внутри. На самом деле там очень даже интересные вещи. Все компьютерное комплектующее, то есть никаких не будет там роботов-пылесосов и так далее. Здесь все исключительно связано с компьютерами и соответственно какими-то железками. Давайте открывать. Она уже была вскрыта на почте, потому что, как вы видите, немножко ее помяло. Я боялся за внутреннее содержимое, поэтому вскрыл ее на почте. Хотя, как вы знаете, я зачастую этого не делаю. Давайте же смотреть, что здесь внутри. Единственный плюс, что не нужно теперь возиться со скотчем и вскрывать ее вручную, скажем так. Так, сверху большое количество упаковочной бумаги. Ну, кому-то данный факт на самом деле нравится, потому что действительно это помогает, то есть данная упаковка она спасает зачастую. Здесь вот мы видим даже какие-то части картонки, не знаю, для чего они здесь. а Вот, но... Единственное, что мне не нравится, что на видео пишется весь этот звук, так что уж простите, друзья, но ничего сделать я не могу. Давайте смотреть, что внутри. Та -да -да -да. Вот такая вот материнская плата. Опять таки, Asus Prime, черт и дери. уже третья материнка такая у меня в руках. Была X370, была X299, ну она, в принципе, и сейчас остается в моих руках, точнее, в моем компьютере. И теперь X470, ну просто потому, что Asus один из первых выкидывает очень большое количество материнок, их можно урвать, и стоят они относительно недорого. Вот, вот такая вот материнка, я думаю, что вы догадались, под что я ее взял, потому что X470 это новый чипсет для сокета M4, то есть для райзенов, новых райзенов, который поддерживает, соответственно, с коробки Zen Plus, или как это называется правильно, да, то есть Ryzen уже обновленные версии. Хотя обновленного там очень даже мало. Ну да ладно, мы посмотрим на нее чуть позже. Давайте сейчас посмотрим на все остальное. Ну, как вы понимаете, не мог я обойтись и без вот этого красавца. Это у нас Ryzen 7, 2700, соответственно, не самый лучший кулер. Здесь в коробке, достаточно простой. Но, честно скажу, что 2700X мне было, на самом деле, как-то вот жмотно брать. На самом деле, тратить на это деньги. Поэтому взял обычный 2700. И, м -м, очень спорный процессор, как по мне. Во многом потому, что сейчас очень хорошие скидки идут на 1700. И, и соответственно, первое поколение, назовем это так. вот Соответственно, не знаю, вот... Спорно мне, насколько стоит его брать. Во всяком случае, если вы собираетесь с нуля, да, действительно, неплохой выбор. Вот. Но с теми же деньгами можно купить 1800 и 1800X даже. Получить, в принципе, ту же производительность, купить старую плату, которая обойдется вам все-таки несколько дешевле. Ну да ладно, об этом процессоре мы еще поговорим. В других моих, кстати, видео. Будет видео стопудов про его Показатели в играх, в программах, сравним его с, наверное, сравним его все таки с 8-ядерником от Intel, а именно моим процессором 7820. Посмотрим, насколько они будут каждый выигрывать у другого. Как вы понимаете, это игроки разных ценовых сегментов, потому что, ну, в действительности Ryzen стоит дешевле. В принципе, в программах зачастую показывают те же результаты, но посмотрим, что получится в играх. И, друзья, последняя вещь, которая находится в коробке. О, да, это то, чего я очень долго ждал, что мне было действительно интересно, даже больше, чем вот этот процессор и материнку, увидеть. Это Kraken X72. Это, можно сказать, новинка, потому что появилась она относительно недавно. Были версии на 240, 280, но вот NZXT решила порадовать нас. И сделала, соответственно, водянку на три вентиля 120 мм. Вот такая вот красотища. Сейчас мы все это, конечно же, друзья, откроем, посмотрим. Но для этого надо немножко прибраться на столе. Ну что ж, друзья, давайте начнем смотреть все это более детально. Посмотрим, в каком это качестве доехало. Ничего ли не вытащили наши доблестные. Таможенники, на самом деле, хотя могу сказать, что доблестные они, и у меня лично в посылках ничего никогда не пропадало. Даже, соответственно, Почта России меня удивляет в этом плане. Материнская плата, как и все, собственно, материнские платы Asus, да и всех производителей, почти запакована в антистатику. Ну, в принципе, можно сказать, что это очень даже неплохо. Хотя, соответственно, кто бьется током, это больше для них, я бы так сказал. А вот, вот такая вот у нас материнская плата. Как вы видите, охлаждение под М2. Радиаторы на всех необходимых поверхностях есть. Ну, посмотрим, как это все дело себя покажет. Вот, насколько все это будет сильно греться, насколько хороша эта плата. если у нее какие-то косяки, будут ли косяки с оперативной памятью, с данным райзеном. Вот, в общем, куча всего еще предстоит нам узнать, проверить, протестить, вот. Но в целом материнская плата очень даже, как вы видите, неплохая. Есть три разъема под видеокарты. Здесь есть CrossFire, есть соответственно SLI-ка должна быть во всяком случае, я на это надеюсь. Вот. И что самое интересное. Ну и в принципе, как вы понимаете, должна быть неплохая система питания. Хотя нужно читать. Не нашел еще спецификации полностью на все материнские платы, чтобы было указание количества фаз и их качества. Вот, самому смотреть надо откручивать радиаторы, в ином случае никак не посмотришь, поэтому об этом уже поговорим чуть позже. Вот, вот такая вот материнская плата, мне лично нравится, все очень хорошо, качественно, скажем так, доехала, никаких проблем не возникло. Дальше смотрим. Дальше у нас вот такой вот красавец к этой материнке, это у нас райзен 7. открываем коробочку ну здесь все так запаковали красиво иху удалось открыть ну, почти удалось снять этикетку и что мы здесь видим как вы понимаете сам процессор вот в такой вот коробочке, как и предыдущее поколение даже есть наклеечка райзена но ну, в принципе очень даже символично и неплохо сам процессор и сама упаковка ничем не отличаются от 1700 почти вот, соответственно, немного лишь улучшили свой процессор amd сделали чуть меньше тех процесс, но, в принципе, в общем, в целом остался тот же процессор, что и был, кое-какие плюшки накрутили, но не суть важна. В принципе, это одно и то же, что Intel лепит свои процессоры, то и AMD слепила, скажем так, новое поколение. Вот. Вот такой вот у нас кулер, это Боксовик обычный. Вы его видели, если смотрели мой обзор на 1700. Вот, в принципе, неплохой кулер. Есть, конечно, лучший вариант, но он только на 1700X, там уже и трубочки, там уже все круто, еще намного круче, чем здесь. У этого, насколько помню, есть подсветка. Вот я вижу светодиод по кромке самой вот этой вот пластиковой детали. Вот, если вы задумываетесь о том, стоит ли покупать боксовик или нет, то скажу, что стоит, в принципе, неплохой кулер, особенно если вы не собираетесь ничего разгонять. Тихий, не громкий, скажем так, то есть, ну, в принципе, я бы сказал, что в отличие от боксовиков Intel, это реально хороший бокс-кулер, то есть, его действительно стоит купить в некоторых случаях, но это уже, скажем так, остается на совести каждого из вас, то есть, что хотите, то и берите». Ну вот и все, друзья. На материнскую плату и процессор насмотрелись. Теперь самое, скажем так, интересное. То, чего ждал в первую очередь я, наверное. Ну и во вторую, наверное, вы, потому что обзора на Kraken X72, насколько я знаю, пока еще нету. Надеюсь, что я буду первым. В таком случае, надеюсь, что мне это удастся сделать. Вот. Упакован он, как вы видите, в пленочку сверху. Ну, чтобы коробка не теряла свой какой-то внешний вид. Вот коробка намного, скажем так, более какая-то удобная, чем предыдущая, потому что предыдущая была какая-то более квадратная. Ее никуда не положишь, как обычно. Здесь все вытянули. В принципе, мне больше как-то нравится. Вот у меня был X52 Кракен 240 миллиметровый. У меня был white У меня был Дипкул Капитан. Cool BeQuiet и Deepcool на 360 мм. Поэтому сравнивать мне, в принципе, есть с чем, в отличие от многих, скажем так, блогеров, которые основывают свое мнение на чужих тестах. Вот, мое мнение о BeQuiet, вы уже, наверное, слышали. Оно заключается в том, что водянка сломалась спустя полгода. Вот, причем водянка новой ревизии, они говорили, что все починили, но фиг вам вот, насчет дипкула не знаю стоит работает, мне на самом деле не так-то уж страшно, вот мои подписчики переживают за меня почему-то а, считают, что возможно что-то случится и зальет мне комплектующие ну, это уже скажем так все это предрассудки посмотрим, что будет на практике вот такая вот удобная коробочка ну, в прошлый раз я сказал, что она сделана из очень странного материала, как яичная упаковка ну, на самом деле, так и есть, но в этот раз хотя бы нету запаха, потому что в тот раз меня просто убивал запах от коробки NZXT. А вот, что мы здесь видим? Мы видим два вентилятора, третий здесь. Мы видим ту самую помпу от NZXT. Давайте на нее посмотрим, чтобы вы поняли, что это за водянка. Это вот такая вот помпочка. О, господи, давайте снимем пакет, потому что это просто невозможно будет посмотреть вот так. А вот на ней нанесена термопаста, как вы видите, медное основание, очень даже неплохое. Но основная суть здесь вот в этой части, то есть в зеркальной. А здесь у нас, соответственно, есть подсветка с логотипом NZXT. И э, сама, в принципе, зеркальная часть очень даже интересная. Ну, в общем, для дизайнеров, кто хочет, там, я не знаю, сделать какой-то э, модинг красивый своего компьютера, NZXT одна из неплохих моделей, вариаций, соответственно, для того, чтобы разукрасить свой компьютер, как-то сделать его более уникальным и так далее. Главное вот нам сейчас, чтобы наша термопаста не обтерлась об что-нибудь. Вот, вы меня спросите, друзья, как же долго все это добро добиралось до меня. На самом деле, относительно недолго. Долго искали кое-какие комплектующие, то есть, в первую очередь, водянку. Почему-то не могли найти. Вот Процессор, в принципе, был на складе у компании Computer Universe. Что касается материнки, то, по-моему, буквально два дня искали и, в принципе, нашли. Сама посылка ехала где-то в районе чуть больше, чем 2 недели до Хабаровска. Ехала, соответственно, авиапочтой в основном, то есть до Москвы. Я не знаю, как она там добиралась, по-моему, тоже авиапочтой. И с Москвы тоже авиапочтой до Хабаровска. Вот, поэтому, в принципе, очень даже неплохо. Ссылки на все комплектующие будут под видео, там все сможете найти, если захотите купить. Также код на 5 евро скидки и, соответственно, ссылка на магазин будут в описании. Всем еще раз спасибо, друзья, за просмотр. Пойду сейчас тестировать вот эту малышку, а потом буду делать сравнение процессоров. В общем, куча у меня еще работы, надеюсь, что я все успею. Всем еще раз спасибо, жмите лайки и подписывайтесь, чтобы быть всегда в центре событий.